наука в 20 веке открыла явление внутренних волн в водоемах внутренние волны это вид волновых движений в жидкости из-за разделения водной толщи водоема на слои различной плотности внизу плотная наверху менее плотная данный феномен был упомянут в коране еще 1400 лет назад مرج من فوقه مرج من فوقه سحاب ظلمات بعدها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد в этой суре говорится о том, что глубину моря покрывает одна волна, а над ней другая. И потому, что в суре говорится, что над ними тучи, следует, что вторая волна поверхностная, эта поверхностная волна и есть внутренняя волна, вода разделяется и менее плотная выходит вверх, а более плотные спускаются вниз. Как человек, живший 1400 лет назад, мог знать об этом? И почему он упомянул это? Откуда у него это знание? Был ли он ученым? Быть может это было просто его предположением? Как неграмотный человек, который пас овец и жил среди таких же неграмотных людей, мог придумать подобную книгу? Как жители пустыни могли противостоять таким сильным империям, как Римская или Персидская? И почему за этим человеком по сей день следуют миллионы людей? Почему эта книга выучена наизусть миллионами людей? من دون الله إن كنتم صادقين